Разговор будет короткий. Все не любят, когда затягивают то, что можно сказать за пять минут, они затягивают на полчаса. Я тоже не люблю. Второй момент, что опытные разводы, они не смотрят, и считаю, вообще роликов. Они выкладывают свое. Ну, дай Бог им помощь. Вот. Это видео будет интересно таким начинающим, как я. Только я немножко систематизировал много роликов пересмотрел, как кто делает. Ну, в общем, погнали. Сначала <coughs> издалека. Вот черенки розы нарезают на 3-4 почки. Ну, здесь вот 3. Вот таким вот образом нарезают и уже начинают их размножать из черенков. Дальше. Не рекомендуется делать срез под прямым углом. Желательно под 45. То есть вот так вот. Что то дает? Вот отсюда выходят корни, да? Вот. Или, или вот такая поверхность, да? Или вот такая. Вот такой же, больше поверхности, правильно? Вот. И больше вероятности, и большее количество корешков может появиться. Дальше. Еще предлагают взять прививочный нож или что-нибудь острое, там, типа бритва, и э, сделать такие продольные надрезы коры со всех сторон. Получается, что еще больше поверхность выхода корней. То есть и вот эта поверхность больше чем э, вот этот вариант и надрезы еще увеличивает то есть поср... вот здесь только вот здесь вот может корешки появиться вместе среза а здесь и вот здесь вот что увеличивает площадь выхода и здесь ну, где-то на сантиметр разрезы коры и здесь могут появиться корешки дальше после того как корешки эти сделали нужно в чем-то их проращивать вот рекомендуют берется вот такой типа стакана да э -э Первый вариант наливают воды немного, вот наливают воды сюда. Тут один корешок нарисован, но ну, можно много. В воде появляется, ну что-то очень сомневаюсь. Дальше можно перлит, вермикулит, песок, земля какая там типа торфа. Главное, чтобы было рыхлое и неважно, куда вы поставите, Для... потому что Черенку абсолютно без разницы Куда вы поставите Почему? Потому что корни появляются Только из, из Питания берут из коры И только кора Именно является причиной выхода корней Там куда хотите поставьте Главное чтобы было немножко влажно Вот Ну влага то нужна Значит просто засохнет И много воды не надо Потому что перельете Опять же он будет чернеть э, стволик и из зеленого превратится в коричневый, потом черный, ну и все. Конец. Вот. Значит, такой вариант. Обязательно, чтобы было тепло. Если зимой выращиваете, нужен там какой-нибудь подогрев. Здесь. Ну, допустим, на окне возле батареи. Вот. Или как я использую плен. Сверху вот это полиэтилен. Пакет или что-нибудь такое. Или какой-нибудь эм, верх от бутылки накрывать, чтобы там была повышенная влажность. Ну, вот. И нужно проветривать. Дальше это метод Бурито, То есть вот эти черенки нарезаются. Любым способом. Хотите таким способом, хотите таким, таким. Понимаете, даже вот в таком способе все равно черенки будут появляться. То есть корешки появляться. Ну здесь-то <со -то> получше появляться. Метод бурита Нарезаете там черенков 10, допустим. Заворачиваете в газету. Газету мочите. Ну, Опускаете в воду, чтобы она намокла, влажная. Сверху целлофан чтобы газета не пересыхала и всегда была влажность. Ну и ждите, пока не вылезут. Вот, а теперь уже переходим э, к моему способу. Значит, первый вариант – сделать ровный срез. Второй вариант – под э, углом 45 градусов. Третий вариант – под углом. И еще на, нарезать. А можно ли еще увеличить площадь? Вы понимаете, вот здесь вот выход корней. Вот только вот здесь может быть и вот здесь. Ну хорошо. А можно еще больше корней сделать? Понимаете? И вот тут начинается ступор. Дальше фантазии не хватает почему-то. Но ведь можно увеличить выход корней. Каким образом? Ну вот, вот мой способ. То есть, это емкость, это, ну, скажем, торф, скажем, рыхлый торф, очеренок а черенок ложится не, не так вот вертикально ставится, а ложится. И получается, что? Вот здесь вот внизу разрезы можно вот так вот сделать это как вариант вот ростками почками то есть вверх и получается корешок может выйти из этого разреза или нескольких разрезов во, вот во всем этом протяжении и дальше это как вариант это не обязательно так делать можно швей его вот так вот сделать понимаете то есть будут уже работать и вот здесь вот с двух сторон может корешки выйти плюс и вот здесь если разрезы такие сделать то из каждого этого разреза и снизу разрезу то есть это намного больше вероятность выхода корней и не обязательно делать на три почки а на 4. кто он такой сказал глупость да хоть по метру делайте, вот сколько он у вас растет стебель, 60 там сантиметров, ну значит 60, метр, ну значит метр, метр двадцать, ну значит метр двадцать, главное, чтобы емкость вот эту найти. И на всем протяжении вот, нужно сделать разрез. А потом что, если корешок появляется здесь, ну вот вырежьте вот этот, вот получается, что корешки есть, есть, росток пошел, есть, ну и все. Если корни есть, это уже хорошо. И вот так вот, где есть возможность, нарезайте вот так вот и рассаживайте уже по стаканчикам. Сверху, конечно, должна быть закрыта, как обычно. Ну, допустим, 5-литровая баклажка, а сверху то пробка. Ну, вот пробку можно снимать для вентиляции, можно снимать. Смотрите по состоянию. Если капель нет здесь, значит и конденсата нет. Нужно пробку закручивать. Это от температуры завысить влажности, насколько у вас. Ну, ведь можно и перлиты, и вермикулиты, и опилки. Неважно. Еще раз повторяю, что черенку розы абсолютно неважно, куда вы поместите, все корни появляются по причине того, что есть кора. Поэтому э, вот эти черенки, чем толще, тем лучше, но они не должны быть древесневевшие и старше одного года. Вот если вы, допустим, посадили розу, и у нас, э, она у вас за год выросла вот до такой толщины, даже даже вот такой толщины выросла, это хорошо. Понимаете? Это значит, что в коре много сил. Если, конечно, она старая, там 2-3 года, ну, конечно, выход корней снижается намного. Так, что мне тут дальше? А, вот. Берете пластиковую бутылку, вырезаете середину, за эту середину насыпаете грунт, в грунт утапливаете ваш черенок. Ну, сколько там почек, я не знаю. Но почки обязательно должны быть. Вот, для роста уже листвы. Вот отсюда вот я нарисовал схематично, что должны выходить корни. Потому что разрез коры есть. Какая разница? Он вот так вот лежит, или, или вертикально поставлено. Какая разница? Вот отсюда корни появляются. Да, отсюда что не будет появляться. Здесь кора есть, есть. Влажность есть, есть. Разрезы есть, есть. Что нужно еще? Вот будет появляться сюда. А здесь вот. Да, вот я нарисовал. Здесь вот, естественно, целлофановый пакет, что очень удобно. <coughs> Извиняюсь. Вот, здесь будет влажность и все. Ну, проветривайте, да. Смотрите, как запотело. Я рекомендую, если пакет мокрый, снимать его, выворачивать наизнанку и сухим одевать сюда. И, и, и что там проветривать, не знаю. Вы только сняли пакет, уже влажности нету, все, да, шут, испарился. Поэтому чтобы экономить время, достаточно просто его вывернуть, вот, и влага уже будет не внутри, а снаружи. Вся эта влага отлетела. Вот. И как вариант, этот мет, метод бурита только не на 2-3 почки, как делают, да хоть на 10, хоть на 20, сколько хотите. Завернули в салфетку мокрую. С надрезами, конечно, та, все так же. В целлофановый пакет, чтобы влага никуда не уходила. То же самое получится, без всякого грунта. А то начинает вот того чуть-чуть, того чуть-чуть, да, того-то чуть. Еще бы чуть-чуть мозгов добавить, было бы вообще замечательно. Ну, на этом все. Я коротенько, я, я надеюсь, слишком не затянул видео.